Смотрите, в прошлый раз, вчера, мы пытались э, скрестить уже существующие лженаучные теории. Это было достаточно весело, но теперь у нас будет более творческое задание. Теперь нужно самому будет придумать новую лженаучную дисциплину, теорию или там целое какое-то научное направление. То есть делается будет это следующим образом. Вот, э, будет несколько столбиков там из слов, случайно, которые вы не знаете. Они вот тогда открыты. Вы достаете. Одно слово, оно будет прилагательное, вот допустим, квантовое. Во втором слововике будут существительные. Здесь э, в перемешку идут э, научные термины, эзотерические термины, религиозные термины, вообще названия каких-то наук, лженаук, все в перемешку. Вот кому что попадется? Вот допустим, это будет, вот вытянули квантовое, а второе попало слово телегония. И вам нужно будет придумать квантовую телегонию. Вот у вас будет, под рукой, Google, у вас будет час времени на обед. И после обеда вам нужно будет ответить на три вопроса. То есть объяснить физические принципы новой теории. То есть нельзя будет просто сказать, что это магия. То есть нужно придумать какой-то реальный механизм, как она могла бы работать. Второй вопрос. Нужно будет показать, как эта новая теория приведет человечество к светлому будущему, если она станет общепринятой. Ну и третий вопрос. Что именно скрывает официальная наука, что не дает вашей теории выбиться в люди, так сказать? Если что, я могу пока попиарить книжки, которые у нас останутся победителем. Это будет книжка «Вера против фактов. Почему наука и религия несовместимы» Джереми Коина. И здесь сзади есть два отзыва. Один от Докинза, а второй от Тима Скоренко, который вчера у нас выступал здесь. При этом он сказал, что он эту книжку не читал. «Генетическая одиссея» Спенсера Уэллса. «На заре человечества. Неизвестная история о наших предках» Николаса Уайда. И книжка Александра Панчина Сумма биотехнологий, с которой он недавно стал лауреатом премии Просветитель. Так, первое, первое. Выходите, давайте на сцену. На сцену. Спасибо. Представьтесь, представьтесь, уважаемый вектор. Просто учитель. Учитель. У вас три минуты. У меня три минуты. Значит, представляю я псевдонауку, которая называется квантовая психоаналитика. Значит, в стародавние времена, когда наши предки жили в гармонии с окружающей средой, не было такого понятия, как ложь, в принципе. То есть наш организм заранее настроен на испускание каких-то волн, какой-то энергетики. То есть мы можем общаться между собой напрямую. Мы Истину несем друг другу, каждый из нас. То, что сейчас люди используют при общении друг с другом, мимика, жесты, речь, все это, это вторично. Это то, что у нас осталось. По сути дела мы обделены, и наше учение несет свет в том смысле, что мы можем вернуться к своим истокам и общаться, как ранее, при помощи чистых квантовых потоков, то есть человек не сможет просто лукавить, врать, обманывать. Вот, собственно говоря, там вы видите вопросы, каким именно образом мы познаем счастье. Но вы все знаете, что сейчас существует огромное количество институтов власти, политических партий, кредитных системы. все это направлено на то, чтобы обмануть нас. Сколько можно это терпеть? Мы сможем узреть истину. Наконец-то. Каким образом, каким образом мы это сможем сделать? Мы просто отменим ложь как таковую. А почему это, почему это до сих пор еще не стало всеобщим достоянием? Ведь жить практически в состоянии общего счастья при коммунизме, при общем понимании в раю, это же так хорошо. Но, вы понимаете, изначально, изначально так как не было понятия лжи, не было понятия и противления лжи. То есть человек прошлого, каким бы он Счастливым и светлым не был, он не мог защититься от лжи, и встан наш проник предатель. И теперь он узурпировал власть, и сейчас такие, такие организации, как, э, ну, ранее ОГПУ, КГБ, НКВД, ФСБ, ну, РПЦ, в конце концов, они узурпировали эту власть и не делятся ею с нами. На каком основании? Я предлагаю вернуть власть в свои руки и... Лишить предателей этого суверенного положения, собственно говоря, чтобы все были равны, чтобы все познали эти блага. Давайте же вернем нашу власть и нашу силу, данную нам природой. Аплодисменты. Так, не уходите. Как зачинателю, первому нашему уже научному лектору, Нужно подарить, принять вас да, в ряды. Спасибо. Так. Вторые докладчики приглашаются на кафедру. За кафедру. Да, представьте сначала свою науку, как она называется, и у вас три минуты. Добрый день. Спешу представить вам новое направление науки, такое как философская физика. И представляю Ивана Петрова, члена-корреспондента Международной Академии исследований будущего. И он более подробно расскажет вам. Э, ну, времени у нас немного, поэтому я перейду сразу к делу. Хочу начать с того, что нужно понимать, что философская физика – это не какая-то лженаучная выдумка. Это настоящая новая отрасль физики. Главный критерий, по которому должна судиться любая научная теория и вообще любая область человеческой деятельности, это есть ли у нее результат. И у нашей теории результат есть. Нельзя не вспомнить цитату нашего товарища Фейнмана, который говорил о реальность, Удивительнее выдумки, потому что в отличие от выдумки, реальность не обязана быть правдоподобной. Итак, что же было сделано, что же было продемонстрировано в последние 30 лет, и что скрывалось, что оставалось за пределами лицензируемых научных журналов официальной науки? Мы вместе с моими коллегами смогли ввести философию в физику. История подсказывала, подсказывала нам, что это был правильный шаг. Как помните, в XIX веке произошла революция в физике, связанная с тем, что э, появились такие философы науки, как э, Поппер. Э, э, люди осознали, что из себя представляет научный метод. Добавление философии физики позволяет физике достичь невидимых ранее результатов. Только благодаря введению философии физики мы смогли отойти от примитивных представлений ньютоновой механики и перейти к квантовой механике, к теории относительности. Только тогда, когда мы смогли осознать, что такое измерение, что такое существование, что такое истина, что такое фальсифицируемость, мы, могли, мы смогли достичь этих высот. Но почему-то, почему по какому-то необъяснимому парадоксу, ученые всего мира решили остановиться на этом. Они сказали, вот... У нас есть математика, вот у нас есть этот аппарат. Все, что туда не попадает, нужно выкинуть. Все, что не фальсифицируемо, нужно выкинуть. Они даже не задумываются о том, что какие могут быть научные теории, не являющиеся фальсифицируемыми. Что можно достичь, если отказаться от таких примитивных понятий, как верифицируемость, проверяемость, повторяемость. Мы, э, мы отошли от этих рамок точно так же, как когда-то ученые прошлого отошли от представлений ньютоновой механики. Возможно какие-то люди скажут нам, как же вы можете отказаться от фальсифицируемости? Вы же тогда уже не наука. Но они подобны тем людям, которые во времена постановления квантовой механики говорили. Как же вы можете отказаться от законов Ньютона? Как вы можете пытаться объяснить мир, не используя шестеренки и рычаги? Мы можем. И мы можем в рамках нашей теории, мы говорим, что существует Мир не делится на мир не делится на мир не делится на материальный. Существует четыре категории материальности. Четыре категории, не не две, не три, а четыре. Материальный мир. Материальный мир это мир проверяемый, тот, к которому мы привыкли. Нефальсифицируемый мир. Существует две вариации нефальсифицируемости, но это уже связано с математикой, в которую я не хочу сейчас вдаваться. И трансцендентный мир. И эти все миры взаимосвязаны. Мы можем, мы э, э, теоретические исследования, которые я вместе со своими коллегами опубликовал в журнале, если кому интересно сейчас, э, это 2008 год, успехи философского естествознания. Загуглите и обязательно найдете. Прочитайте. Очень-очень удивительные достижения. Мы нашли Тензор фальсифицируемости. И мы показали, что он имеет нетривиальную структуру. И э, э, э, я надеюсь, я не я, забрал да? слишком много времени. Уважаемый профессор, да. Уже подходит к концу ваше выступление. Скажите, Но... что, же, что же не дает вашей гипотезе стать общепринятой? Давайте я отвечу на ваш вопрос. Я хочу сказать, что с помощью специальных фазовых камер Теслы можно вводить человека в измененное состояние существования, таким образом добиться э, оцифровки всей психологии, всей сущности человека и впоследствии применить весь арсенал вычислительной техники и получить неограниченную энергию и э, с другой фазой фальсификации реальности. Благодарю за внимание. Как классической, так и квантовой вычислительной техники, хочу да, Простите, да. Спасибо, спасибо. Подождите, мы вас поднимаем в почетные ряды почетных лжеакадемиков. Вот Нам очень приятно, очень рады уборы. принять это как знак вхождения в ваше сообщество. Скептики не наши враги, скептики наши друзья. Да, пока он там запускает, вы можете представить, как у вас называется наука, представить свои регалии. Альтернативная хеомантия. Здравствуйте, уважаемые друзья. Очень приятно видеть такой интерес к нашей новой науке. Я, как почетный академик Российской академии альтернативных наук, конечно, подготовила презентацию чтобы, так сказать, выделяться на общем уровне выступающих. Сегодня мы поговорим с вами о новой науке. Я жду, когда презентация будет готова. Да, Но ну я начну немножечко с истории проблемы. У нас существует официальная хиромантия, в которой официальные ученые полагают, что основные линии, так сказать, жизни, сердца, ума, они находятся вот на этой части ладони что на самом деле не является правдой. Да? Наши последние исследования <показали>, показали, что во время внутриутробной закладки линий жизни, ума и сердца они на самом деле закладываются с противоположной стороны, да? вот с этой стороны ладони. <показали> и мы убедительно показали, почему. Да? Угу, хорошо, спасибо. Презентация готова. Да? Окей. Итак, альтернативная хиромантия. Что-то не так с официальной, хиром... что не так с официальной да? Вот. Дело в том, что наши ученые да, разработали совершенно секретно биоэнергетический резонансный хирометр, который... который позволяет диагностировать линию жизни, линию ума и сердца, я подчеркиваю, на этой стороне ладони. Не на этой, как считали раньше ученые, а на этой. Вот. И мы использовали, мы обследовали порядка тысячи, подопытных людей вида Homo sapiens. Вот. И сейчас я вам покажу, к каким выводам мы пришли. Во-первых, я хочу сказать, что вот эта перспективная разработка, биоэнергетический да, хироусилитель линии сердца, это то, что, над чем мы сейчас работаем, он крайне актуален. Да? Как всем вам известно, да, порядка 50% разводов по всему миру регистрируется, а в России даже еще больше, ближе к 60%. И даже наш президент Российской Федерации, нашей с вами родины, матушки, Владимир Владимирович Путин, подчеркнул важность семьи как духовной скрепы в укреплении государственности. И по последним данным, похоже, что наш прибор также укрепляет и духовные скрепы. Нам, нам предстоит это исследовать. Вот. Почти 100% испытуемых, Отметили удлинение линии жизни в общей сумме на 1,7 километров. Если суммировать все удлинения, которые были зарегистрированы, всего за два дня. Вы представляете, какую революцию можно совершить в науке? Да? Как это может изменить всю общую жизнь нашей планеты Земля? 63% испытуемых отмечают появление от 3 до 5 бабочек в животе в течение часа при стимуляции линии сердца. Нам известно, что для того, чтобы влюбиться, достаточно всего девяти бабочек в животе. Да? Нам осталось чуть-чуть проработать, чуть-чуть прораб доработать препарат, и все вот прямо в этом зале вы можете встретить свою судьбу. Но я не хочу быть голословной, я хочу продемонстрировать, как этот аппарат всего за три рублей может изменить жизнь каждого из вас, как он может повлиять на будущее планеты Земля. И вот наши испытум, и познакомьтесь, это Кирилл Здравствуйте. Я хочу рассказать свою личную, персональную историю. Я раньше обращался к официальным хиромантам, и... честно говоря, я не чувствовал никаких улучшений от того, что они делали, и они даже ничего особенного и не предлагали. Они... И это типично. Да. И... Понимаете, э, Но вот однажды я прочитал объявление и обратился к представителям, э, как это называется, альтернативной хиромантии, и э, уже на первом занятии мне показали, что мне оставалось жить вот после результатов работы официальной хиромантии всего около 30 дней. И... Я хочу сказать, что Кириша пришел ко мне в отчаянии, в слезах. Он бился в конвульсиях, он был на грани практически. Мы его вернули с того света. Рассказывай дальше. Кириш. Ну и вот после того, как мне провели диагностику, мне предложили, собственно... Воспользоваться их экспериментальной заработкой. Этот прибор сегодня у нас присутствует на сцене. Прибор для увеличения длинной линии жизни с этой стороны. Вот он. И, собственно, благодаря этому прибору мне можно прожить еще... Вот уже прошло 40 дней, я все еще жив. и значит… Это работает. Это точно, да, но самое главное... Кирюша чуть-чуть стеснительный, да, но я скажу за него. Да? Алло. Ну, и еще у меня сильно, сильно улучшилась личная жизнь. Я зарегистрировался на Тиндере, и мне поставили... Мне поставили два лайка, и... Я думаю, на этом можно закончить. И также так э, профессиональ... также как я пошла в голову, я... Э... Давай, я, я думаю, вы нуждаетесь в дальнейшем в лечении. Нет, на самом деле у Кирюши увеличился IQ на... 377 пунктов. До этого у него было 8 классов образования, а сейчас он настоящий программист. У него даже есть знакомые здесь, которые знают, что он программист и могут подтвердить это. Это все благодаря стимуляции линии ума, нашим новым прибором. Спасибо за внимание. Давай. Улыбайся. Мы не можем вас отпустить. Вот Кириллу это, на это очень на здоровье. Не болей, пожалуйста. Так, и, и вам тоже, конечно, как же вам, как разработчику теории. Так, что у нас остались последние, ребята, да. Представьтесь, пожалуйста, что вы за академики, зачем вы к нам пришли, что вы нам будете рассказывать. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Меня зовут Александр Александрович Шульц и я являюсь заведующим кафедры астральной Евгеники научно-исследовательского института молодых наук. Также хочу заметить, что я являюсь председателем всемирного сообщества по борьбе с научным догматизмом. И сегодня мы, собственно, поговорим с вами о такой молодой, еще пока не признанной почему-то, всеобщем мировом сообществе науки, как астральная, Евгеника, что же это такое? Вы наверняка неоднократно замечали, что в порядочных семьях хороших людей, генетически полностью здоровых, порою появляются совершенно нездоровые в духовном понимании дети. Так же, как и наоборот, вы наверняка видели, что у страшных агрессивных представителей нашего общества рождаются иногда порядочные культурные личности, духовно богатые и одаренные люди, которые достигают больших высот на гуманитарном поприще и в социологии, и в прочих сферах нашей жизни. Так вот, традиционная наука часто заявляет, что на развитие человека влияет только его генетика, среда, ну и какое-то воспитание, да, но в таком случае, как же, как же так в том случае мы наблюдаем эту картину? С другой стороны, традиционные практики, которые уже вот много веков практикуются в разных странах мира, да, я прошу заметить, что они без всякого сговора, как любят это утверждать наши оппоненты, возникли в самых разных концах, да, и почти фактически одновременно, да, во всех культурах народов, вот, которые направлены на духовное развитие, на аналитику не только нашей биологической составляющей, нашего материального мира, но также на развитие наших духовных, астральных способностей. Особое внимание я хочу уделить практике тибетских монахов. Вам наверняка приходилось слышать, что э, тибетские лама не просто умирая переходят в новые состояния, да? Они могут даже выбрать определенного человека и переселить свою душу в него. На самом деле, на самом деле это звучит как бред, но задумайтесь, задумайтесь, каким образом этим людям удается выбирая из поколения в поколение, из небольшой группы общества, даже живущего в деревнях окружающих их монастырей, да? именно гармонично развитого духовного человека, который в конечном счете становится прекрасным лидером, который позволяет сохранять их общество в традиционном гармоничном развитии, да, и с ним почему-то не происходит таких фатальных ошибок, которые мы можем наблюдать в обществе, которое абсолютно не следит за своим духовным состоянием. Уважаемый профессор, а у вас остается мало времени, скажите, пожалуйста, что же не дает вашей дисциплине стать общепринятой? На самом деле все очень просто. Во-первых, придется пересмотреть целый ряд уже традиционно устоявшихся научных догматов. Да, ученые давным-давно конфликтуют с различными духовными учениями, да, и, естественно, это бы пошатнуло их авторитет в мировом сообществе. Вот. И понятное дело, что события последнего века, да, связанные с печально известной Германией, да, вот, в значительной степени отталкивают внимание нашей аудитории от этой прекрасной развивающейся науки, которая, как вы понимаете, каждый из вас понимает глубине души, да, позволит нам построить действительно духовно развитое культурное общество, в котором не будет ни войн, никаких то конфликтов, да, в котором люди будут развиваться согласно принципам согласия, взаимопонимания, дружелюбия и тому подобное. Мы тщательно изучаем методологию тибетских лам, шаманов различных американских племен. Мы уже очень много собрали информации о том, Каким образом можно проанализировать духовное состояние человека, проанализировать его ару? Тибетские монахи не просто так выбирают точно. Они очень давно селекционируют свое общество вокруг центров своего, своей организации. Да? И они уже заранее знают, какие люди в этом обществе станут прекрасными лидерами и помогут в дальнейшем развивать их культурно значимые ценности. Вот. Коллега, вы хотите что-нибудь добавить? Mm -hmm. Какой вопрос? Yeah. Я ответил на ваш вопрос. Да, большое спасибо. Подождите, как же... Так, мы не можем вас оставить без шапочек, потому что я, я, я не знаю почему. Так, ну что... Давайте попробуем выбрать, кто же у нас был наиболее убедителен, кому вы больше всего поверили. Я предлагаю это делать не аплодисментами, как вчера, а давайте попробуем просто поднять руки. Кто считает, что наиболее убедительным был уважаемый учитель, который рассказывал нам про квантовую психоаналитику? Хорошо, а как же тогда вот профессор… Философский физик, который. Я, я прикидываю на глаз. Если надо будет, я буду считать. Так, ну что, вот мальчик Кирюша, там очень хорошие результаты. Так, понятно. Ну и астральная Евгеника. Астральная? Нет, вообще была астральная. Это я не виноват. Отлично. Так, ну что, тогда мальчик Кирюша и его научный руководитель. <свят> Выходите, да. Да, у вас есть возможность выбрать а, по одной из книжек. Выбирайте, какую хотите. Подожди, не, зачем? Сейчас у нас же их больше, поэтому мы… Так. Нет, вот сейчас вот. вот человек, да. Какую хотите. Так, и так как у нас книжек больше, чем победителей, поэтому… Да, уважаемый профессор, философский физик с напарницей, тоже выходите сюда, мы вам тоже дадим по книжке.